А монетки вполне себе конкретные, и считать их умеют все, не только пчелы. Центробанк выпустил памятные монеты с изображением всенародно любимых персонажей культового мультфильма «Но погоди», который отмечает полувековой юбилей. Ну Нумизматы уже активно гоняются за ними, как волк за зайцем, пытаясь заполучить редкие экземпляры в свою коллекцию. Чем ценные памятные монеты, Выяснила Илья Давыдов. Герои любимого мультика теперь увековечены в металле – в серебре. Вот такая памятная трехрублевая монета, выпущенная тиражом 3000 штук. Монета из недрагоценного металла в количестве 450 тысяч экземпляров. Для сравнения, обычные монеты ежегодно чеканят миллионами. Большая серебряная с волком и зайцем в обращение, понятное дело, не попадет, да и это вряд ли. Памятные монеты быстро оседают в коллекциях. У Альберта Балтина они уже есть, как и другие серии Центробанка. Древние города, Российская Федерация, редкую 10 десятирублевую монету с гербом Ямалонининского автономного округа сегодня покупают за 12 тысяч. Это инвестиции, уверен коллекционер. Правда, длинные. Это откладывается на 10, 15, 20 лет. Только так, себе на пенсию или внукам, или кому-то там, детям на поступление в школу. Ой, в ВУЗ, как раз вот ребенок там через 17 лет поступает, монеты этим вырастут очень сильно. Но редко кто расстается с коллекцией, которую собирал всю жизнь. В этом музее о деньгах могут рассказывать часами. Вот рубль, выпущенный в царской России к юбилею победы над Наполеоном, следом полтора рубля с памятником часовни на Бородинском поле. Ее взорвали большевики, восстановить смогли лишь благодаря изображению на монете. Еще одна. Это была коронация. Монета, посвященная коронации Николая II. СССР возобновил чеканку лишь через полвека. Памятные монеты выходили к юбилею победы над Германией, полету в космос — важным событием в истории страны. В перестройку были монеты с портретами деятелей науки и культуры. Потом с символами Олимпиады. Теперь вот мультяшные герои. Если раньше к памятной монете было какое-то такое очень благоговейное, на мой взгляд, отношение, да, поэтому действительно это, это Бородино, да, это победа в Великой Отечественной войне, то сейчас монета фактически уже начинает выступать как арт-объект. Свидетели эпохи растеряли свою сакральность, сетуют коллекционеры. Цветные и вовсе напоминают значки. Будут ли монетизированные «Волк» и «Заяц» работать на вас, сегодня никто не знает. Говорят, должно пройти время, и советуют ориентироваться на тираж. Если ее выпустили малым тиражом, то там уже независимо от цены металла она будет дорожать. А вот эти монеты, они вряд ли будут дорожать. Они стоят дорого на ажиотаже, и как я вам привел, привел пример с тем же «Забивакой», он на ажиотаже стоил 150 рублей, а сейчас им сдачу дают. Но для кого-то эти монеты бесценны, как воспоминание о детстве или как сувенир, который спустя годы станет историческим артефактом и расскажет о нашем времени то, что в учебниках истории не напишут.